Thank you. Уходи, я же твой герой, но больной И устал от всей суеты Неостанови мою душу в тени Терпеливо жду, то теплом мне с тобой всегда Хорошо, и ответ на вечный вопрос Даст весенний гром, даст весенний дождь Тебе, мне, нам мне, нам Раз улыбнись, моя весна Ты проснись от долгого сна Мерзло сердце много дней Возьми его и отогрей Раз, улыбнись, Видел список твоих дел, я беспокоить не посмел. Все, о чем ты пела, забыл. Я к тебе немного остыл, рвал металл на верхних ладах, призывал любовь, презирал свой страх. Ты растопишь цвет и сердца, ты моя звезда, ты весна, ты весна ночей и любви, отогрей меня, благослови, и я. Моя весна, ты проснись от долгого сна Мерзло сердце много дней, возьми его и отогрей Раз улыбнись, моя улыбни. весна, ты проснись от ты пробудись. Видел список твоих дел, я беспокоить не посмел